Всем привет! Это видео о том, как восстановить доступ к VMKeeper Win Pro после присновки Windows или форматирования жесткого диска. Итак, после запуска VMKeeper Win Pro программа предлагает ввести VMID и пароль, а также место хранения ключей доступа. Так как это первая попытка входа в программу с указанного компьютера или после переустановки операционной системы, то VM Keeper WinPro не может найти служебный файл. В связи с чем предлагает выбрать возможную причину этого, а также ситуацию с наличием файла ключей, указать путь к нему и ввести пароль к файлу. Шаг первый: восстановление файла ключей. Чтобы восстановить файл ключей KVM, Допустим, Hetman Partition Recovery и просканируем флешку или жесткий диск, на котором хранился ключ до пристановки Windows или форматирования диска. Если файл ключей хранился на жестком диске компьютера, то лучше если вы вспомните папку, в которой он был сохранен, так его будет легче найти. Выберите нужный вам файл и сохраните его в удобное место. После чего можете продолжить вход в ваш WebMoney аккаунт с помощью VMKeeper WinPro. Шаг 2. Восстановление истории операции VMID и переписки по внутренней почте. Описанное ранее восстановление доступа пользователя к кошелькам WebMoney будет неполным, если не упомянуть еще один важный момент. Это восстановление истории операций VMID и переписки по внутренней почте. Вся история вашего VM-ID в случае использования VM-Keeper Win Pro хранится в файле кошельков на вашем компьютере. Данный файл имеет название вашего VM-ID и расширение .pvm. Он создается кипером автоматически во время его работы и по умолчанию сохраняется в профиле пользователя на диске C. Кроме указанного файла, в папке WebMoney профиля пользователя находятся еще три файла, которые создаются VM-Keeper Win Pro и используются программой во время запуска и загрузки истории операций. Конечно, историю операций по вашим кошелькам можно увидеть с помощью сервиса «Отчеты» на сайте WebMoney, но ее также можно попробовать восстановить и в вашем кипере. Для этого запустите Hetman Partition Recovery и восстановите утерянные файлы кошельков вашего VMID и содержимое папки c/users имя пользователя Updata Roaming WebMoney, используя глубокий анализ. После скопируйте все восстановленные файлы в папку C Users имя пользователя Updata Roaming WebMoney, после чего повторно запустите VM Keeper и введите пароль вашего VMID. В результате этого VM Keeper загрузится с восстановленных вами файлов истории. Всем спасибо за просмотр. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы в комментариях. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал.